Отлично, мы купили доминошки, огромные, верно, приятель? Да, и почти дам им всего за две твоих зарплаты. Что, ты готов? А ну-ка, повтори. Ты готов? Да... Вот это работа, Держит мышцы в тонусе. И развивать фантазии. Фух, готово. Ну что, поехали. Да, yeah. следующая остановка, бикини-боттом. Больше никаких автобусов привели. Я озвучили Майнкрафтер 2015 и Черный Юджин. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.